Ребята, всем привет, с вами Сергей и Егора, а это Битва Каргабобов. Мы чутка пересмотрели правила, пересчитали время и все такое. В общем, на все про все у нас есть 10 минут, чтобы на этих Каргобобиках собрать тачки. Напомню правило, что из суммы стоимости тачек у нас складывается какая то бюджет, и на этот бюджет мы должны купить какую тачку затюньте и в конце проверим, чья тачка круче и быстрее. Вот в принципе, все. Погнали че на ну, счет 3 готов, да? Давай ставишь? Обратный отчет 3, 2, 1. Погнали! Поехали! А блин, сейчас в тебя врежусь, че так срезаешь. Так, начинается вот добраться аккуратненько. Прицениться, что там есть. я либо будет здание на ну блин в этом вся сложность блин что-то здесь вообще какой-то тухляк по тачкам это все дешевые а Так. Что там по времени? 7 минут еще. Нормально. Так, я одну нашел. Это было самое дорогое из всего, что там было. <свят> из представленных моделей. Я бы, блин, еще скинуть аккуратненько, чтобы она не это ее не размотала. Еще бы и приземлиться бы аккуратненько, чтобы меня не размотало. Ну давай, пробуй. Сойдет. Конечно, времени сейчас на этом потеряю. Да, ладно. Кажут, я много собрал Окей. и. У меня вообще ничего нет, я еду заново как Это нормально. О. Сразу, прям не отходя от кассы какие-то тачки стоят. Я крутился, крутился, крутился, крутился, крутился, крутился. Почти ее зацепил, я ее даже зацепил, стал подниматься, задний винт оторвал и я взорвался. Эх. У меня в прошлый раз тоже задний винт оторвал Ой, Ру. вот это я добил. Я не на Что, ту кнопку, я не на ту кнопку нажал вышел что ли? да я вышел в тачке и короче у меня это взорвало. ой из вертолета у меня взорвалась та тачка и теперь дымится вертолет мудозвон ладно типа блин еще пять минут есть у меня вертолет сдается куда говоришь складируем блэд у меня все тоже хана вертолету он взорвался нормально там есть большая крыша Одна. Я, короче, буду опять на этой херне. У меня одна машина. Знаешь такую машину, мои бацу. Нет, ты как-то странно ее называешь, но возможно я и знаю. Ну ладно, на самом деле где-то не так уж и далеко до вертолета этого ехать. Сейчас что-нибудь на последних минутах дерну еще. Сколько там времени осталось? Две минуты. Сколько? Две минуты. Две минуты. Ну, в принципе, за. Два взорванных каргобова могу еще пять накинуть сверху. Еще пять минут? Да. Ну сверху. То есть суммарно будет 7 Так, я что-то нашел. Это что-то опять дешмянское. Неудобно стоит. Так, окей. Тачка припаркована, а вертолет еще в стену влетит. Давай. Ночь наступила. Вообще плюшка пушка. Все, у меня. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не сильно. Так... Короче, я еще один карбовук. А, а, давай, давай, давай. Думаешь, успею? Блять? Успеешь, потому что у меня сейчас тут вообще капец проблемы. А нет-то. Так, вроде зацепил, зацепил. Взлетай. Ну давай-то речь. что это у нас? Тя... в принципе, еще пять с половиной минут успел Пукитив а? какой-то. Хорошо. Mm. Uh, ура! Что-то годное нашлось. Только теперь зацепить и не развалиться в труху. Наверное, здесь надо бы столб снести перед началом. Так, все, столб снес. А, камера. Так, так, так. А. Блин. Да господя! как же это проблемно. Ну, о, все зацепил. Да ну, ладно. Будет у меня три машины тогда. Последняя прям дорогая должна быть. Да? Да. Че по времени? Еще три минуты. А, -а, -а, а, так тихо же и машина живи, живи, живи, живи. Я вообще ее размотал по всей крыше. Uh -huh. Еще и придавил такой чуть-чуть. А где тут этот парк находится, Да ёпт пресс Так не в парк. Хотя, в смысле, можно а в парк. Да я в парке кидаю, потому что мне okay. удобно Окей, я вот на крышу загружаю. Uh -huh. Так. Это у нас что? У нас типа ферыч? Время. А я эту тачку и возьму? Ну, короче, в принципе, можешь ты, я, вручную дёрнуть, ну, раз, тебя вручную ее дернуть. Разве у тебя с... А, вот, подъезжай ко мне, так как к кафешке. Нихера ты там нашел уже. Ну, это последняя, что я нашел. Так, такая же, как у тебя. А, да? Только она у тебя в более нормальном состоянии, чем моя. Вот, короче, ты сколько суммарно тачек нашел? Четыре. Четыре машины. Ну. No. Я решил на трех остановиться. Типа, Дал тебе время, типа, ладно, думаю, может, тебе маловато времени будет. Ну не кидай только гранаты. Ладно. Короче, потратили мы вместо 10 минут 15, потому что это, блин, это жестко реально. Вот, теперь давай. Видишь, видишь? Да я вижу, вижу. Давай считать, короче, сколько все тачки стоят, и там приценимся. Так, во, Ти, Он стоил 24 тысячи. О, да, джакал стоит 60. Экземпляр стоит 205 тысяч. Чё, посчитал сколько у тебя? <donors> ditch... У меня э -э 277. Чё, ты нашел? на одну тачку больше меняю, у тебя меньше, чем у меня денег. У меня 289 тысяч. Ну у тебя одна 24, другая 60 и третья 205, у меня все по 24 и одна 205. А -а -а. Ну да, тогда да, все сходится. Ну что, тогда сейчас выбираем тачки и тюнем, и там где-нибудь встретимся. Привет, мне калькулятор нужен. Сейчас давай, я пойду калькулятор найду. Место и время скажу. В общем, ребята, у нас есть 289 тысяч. Нам нужно взять что-то быстрое, и чтобы было что-нибудь прокачать. С учетом того, что в основном турбинки стоят 50 тысяч, движки там стоят по-моему в районе 30 тысяч, это уже 80 надо вычесть, Это у нас остается 209, ну 210 тысяч. Трансмиссию, не знаю, она 40 стоит, ну типа надо что-нибудь в районе 150, в спорт тачках должно быть что-то похожее, за 150 и что-нибудь довольно-таки красивое и быстрое. Бенефактор Фельдсер, он красивый, у него красивый тюнинг. Ой, oh, кстати, скорость у него неплохая. Ну, в принципе, скорее всего, мы тогда Фельдсер возьмем. Так, R8 типа, пародия. Тут, конечно, со скоростью все прекрасно. Но, по-моему, на нее тюнинг такой себе. Но, в принципе, она помощнее будет, чем Фельдсер. Ладно, окей, я такой решил остановиться на R8. Ну, типа, это классика, плюс у нее скорость из своей ценовой категории самая большая, как я смог заметить и на глаз приметить. Управление, в принципе, все неплохо, торможение плохо, но вот это мы посмотрим. Потом давайте возьмем R8 и пойдем ее тюнить. Ну что ж, давайте начнем прокачивать эту сосу. Так, что нам нужно первым делом? Это турбинка. Ну, как я и говорил, да, 50 тысяч. Двигатель у нас 33. Хм. Давайте, наверное, возьмем третьего уровня за 18 тысяч. В принципе, тогда можно заняться внешкой. Да, давайте посмотрим, что у нас по внешнему виду есть. Ой! Что-то вообще скудно. Ну ладно, типа 4 600 Вполне так как бы. По дешевке, по задним, ну тоже 4 600, окей, капоты, карбоновый, ну чисто по приколу Породи. ну окей, пусть будет 5 500, спойлер, это они называют низким спойлером, ну окей, давайте возьмем, давайте затонемся, а по подвеске у нас что? Ой, так давайте занизим. 4400, чего бы нет. Что на то, что у нас карбоновый спойлер, капот. Можно, конечно, что-нибудь. Карбоновый десули посмотреть, потому что у нас осталось 71 500. Вот такие у них, по-моему, еще каемочка красится. Либо центральная часть. Да, и у нас осталось там почти ровно 50 тысяч. Можно покрасить что-нибудь. Не знаю, может ультрасиний, в принципе, так-то неплохо выглядит. Да, давайте ультра синий. За 13 750. Так, дополнительный цвет у нас еще меняет. А, <смех> серьезно. <смех> вот Это вот вставочки. Можно выбрать какой-нибудь матовый, черный. Он с таким оттенком будет синеватым. В принципе, у нас осталось 35 тысяч. В принципе, можем взять трансмиссию за 32. Почему бы нет? Ну, да, и у нас осталось 2700. В принципе, мы... Все поставили, что могли краска колес что у нас есть? а, падежмяну что-то у нас синий тоже можно взять, ярко-синий желтый на черном хотя можно синий точнее желтый на синим не лучше черным ну и бесплатно буковки поменять, ну в принципе и все, такая вот красопета получилась сейчас поедем куда-нибудь на место сбора и посмотрим, что сделал Егора. Егора нас уже ждет. Сейчас подъедем посмотрим, что у него. Он вот, посмотрит что у нас. Оу! Порших. Неплохенькая. Смотри, какие дисочки, да? У меня тоже Они у меня карбоны, но с синей коемочкой. Ну давай, рассказывай. Ну что, взяли мы порша. Я не помню, как он по названию. Сколько он там стоил? соточка, <соточка> решил экономить всего соточка да я решил тут все подзапихать у меня в итоге максимальное двигло но максим... ну турбонадув у меня <соточка> там все плюшечки которые только могли бы ставить uh, я его занизил мы поставили как это назвать это можно <соточка> как он называется там короче над колесами эта херня, так как вот кузов еб ты попал. Арочки там поставил. Арочки поставил, во. Над колесами херня. Поставили вот такие вот дисочки. Они, конечно, простые, но цвет не понравился, как особенно он сочетается с черным. Вот, задавайте вопросы. В принципе, вопросов нет. Так все понятно. В общем, все на стиле. И в итоге у меня по деньгам осталось, я не знаю в какой тут валюте, 10, 10, 10, 10, 10 долларов у меня осталось. Ясненько, ну шо, погнали, 3, 2, 1, го, у тебя там дисквалификация не вылезла? И это что? Ну просто, нет, не должна была. Просто как-то, мне показалось, чуть-чуть раньше стартанул. Так я стартую подумаешь, Тихо, поджимаешь. Нифига ты меня багуешь, что у меня в разные стороны просто прыгаешь. Да? Да. А я пока норм. Нет, у меня едешь как какой-то... А, лагает. Года так... Начало двухтысячных. Над Ну нормально, это рассинхрон. Эт, тормоза. Блин, кстати, смотрел, тормоза что-то вообще дорого стоят на тачке. Не, я поставил максималку. Нифига, ты жесткий. Так я у нее тормоза вообще два отделения. А, я не помню, у меня на этой, по-моему, тоже два, может и три. Только не таранься. Минус столб. Давай, так, все, сейчас выезжаем на магистраль. Сейчас узнаем, кто мощнее. Я выбирал, короче, из ценовой категории до 150. И у меня mm -hmm. тут была самая большая максималка по скорости. Вроде как... на, на отсечке едешь? Я не знаю. С учетом того, что я тебя... А, нет, я тебя по чуть-чуть вообще догоняю. Прям вообще по чуть-чуть. Ну, он у меня сейчас переключился недавно. Еще надо... Сейчас... <laughs> Блин, что-то ты как-то... Я то приближаюсь, то немножко это отдаляюсь по низу что ли поехал я за тобой вообще еду. а ты прям за мной видать а ты лагаешь что-то вообще как это было ты сквозь меня проехал да ты просто телепортировался за мной тут вообще трафик лагает что ты там садился уже куда у меня лагает я не могу ехать у меня трафик вообще туда-сюда такой прыгает вот нехорошо у меня все прыгает и ты и я а вот ты сейчас вообще как-то назад, да. Ну я сейчас, кстати, у меня. Пол... Под, подлагало с легонца. Да блин, сраные трава. Я теперь вообще прям жду надеюсь. Да у тебя, у тебя, а у меня-то чё? наук? Ну? Да тебя то я лагаю, потому что, типа, у меня притормаживает. Так у меня и я как бы не а налагаю. Да? Ну хз. Не, ну тут ясно, аудюха мощнее парша. Ну да, даже полтора кило, а ты до меня даже доехать не можешь. Ну Она просто ты захлебывается. А! А! <серets> <серets> ты что на трассу не смотришь на этот, на маршрут? Просадил мне пол жопы. <серets> <серets> пол жопы. Ты резко тормозить стал. Ну у тебя же тормоза уходи, ты ставил максималку, у меня вообще не ставил, у меня стоковые. Ты что там канаву ушатался? все, в ауте Егоры в ауте? Ну так не интересно Да чё это повторяется та же схема По старинке это... и... Ярик водила Ярик водила? Я тут специально в магазин отметить <сORIC> <сORIC> <сORIC> <сORIC> <сORIC> Ну сейчас ты подъедешь, увидишь ты реально пол жопы просадил Ладненько, ну короче мы узнали, что Аудюха помощнее будет, чем Porsche. Ты мне, кстати, у Ауди жопу сделал, как у 300, ой, у GTR. А такая же Я старался. прямая и фары круглые. Вот. Вот, да, мы определили, что аудио у нас все-таки как мощнее и быстрее Порша. Но. надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь, колокольчики. Вот. Скоро будет что-нибудь еще. Мы вот еще гоночку по нас записывали, так что в ближайшее э, э, э. время они выйдут. Вот. Всем И спасибо все, за просмотр. Всем пока. До свидания.